которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Благодаря деятельности многих поколений ученых, Республика Татарстан сегодня является мощным центром, центром компьютерных и математических наук. Только в Казанском федеральном университете есть три института, специализирующиеся на этой тематике. Кроме того, в структуре университета действует IT-лицей, одна из лучших общеобразовательных школ Российской Федерации. В своем ответном слове профессор Дэниель Вайс еще раз поблагодарил Казанский университет за награду и отметил высокий уровень не только истории научной школы, но и современного состояния университета. На этом торжественная церемония не была окончена. Зрители ждали два приятных сюрприза. Детский театр «Радуга» представил спектакль «Россия мне раскрылась тебе, Казанский университет», посвященный 215-летию вуза. Кульминацией мероприятия стала первая демонстрация фильма «Пространство Лобачевского» созданного международным творческим коллективом при поддержке попечителя университета. В 2010 году, когда университет стал федеральным путем объединения большого количества вузов, история императорского Казанского университета могла быть затерянной. И нам хотелось через этот фильм показать, что основные принципы, все-таки, они сегодня нами сохраняются, и более того, мы развиваем те же Направления, которые изначально были представлены в Императорском Казанском университете. Напомним, впервые премия имени создателей неевклидовой геометрии была учреждена еще в 1895 году. Впоследствии ей несколько раз давали новую жизнь. В новейшей истории Казанского университета было принято решение присуждать премию медали имени Лобачевского раз в два года. Валерия Муратова, Леонард Довлесьяров, Универньюс.